Пока российский рынок сотрясают неурядицы, самый первый автомобильный сайт в истории российского интернета 1 декабря запускает традиционное голосование за самые желанные новые автомобили 2022 года. На сей раз совместно с телеканалом «Автоплюс». Мы во вторую вот уже третий год проводим премию «Новинка года». И несмотря на то, что... Много событий не самых интересных случилось. Мы решили, что мы просто не имеем права пропустить 2022, потому что в 2021 мы сделали самую большую премию автомобильную в России, собрали 24 автомобиля и подумали, что можем попробовать повторить и в 2022. Более того, представителям сервиса удалось собрать в одном месте практически все самые интересные машины которые в этом году добрались до российского рынка. Учитывая, что представительство большинства марок фактически прекратили работу, это оказалось нетривиальной задачей.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 но у нас он тоже есть. И есть, конечно, ключевые новинки, самые интересное это, наверное, Mercedes-Benz QS, это абсолютно новый Lexus LX, это Range Rover последнего поколения. И у нас здесь даже проходит что-то вроде локальные премьеры. У нас здесь появилась воя Dreamer, которая под конец года официально до России добралась, но практически на протяжении всех 12 месяцев ездила к нам параллельно. Но самое главное, что лучшую новинку года выбирает не кто-нибудь, а вы сами. Для этого достаточно зайти в специальный раздел на сайте авто.ру, посмотреть, выбрать и даже прицениться к понравившемуся автомобилю и отдать за него свой голос. «Мы очень рассчитываем на то, что в этом году будут голосовать активнее, чем в предыдущем. В том числе потому, что рынок в целом поменялся, модели новые. Э, людям очень интересно, что же до нас доехало, сколько это стоит, э, что эти машины вообще собой представляют». Многие из ожидаемых новинок приехали в Россию неожиданным способом. Но похоже, что в будущем нас ждут автомобили, которые в иной ситуации на рынок не попали бы вообще. И это намечающееся разнообразие тоже стоит оценить.